Иногда мы становимся заложниками своей цели. Иногда цель начинает верховодить. Особенно если вдруг вы кому-то рассказали про эту цель, тут еще добавляется социальное осуждение, если вдруг вы от цели отказались. Наш ум все время выставляет нам цели. Ну чего, он может сказать, переплыть озеро, Ну цель, цель. Сходить в гору, цель, цель. Залезть на сосну или на кедр, цель, цель. Ум живет, особенно если вы достигатель, в варианте где та точка Б, куда я дальше пойду. Это совершенно нормально, определять свою жизнь через вот эти отрезки. Но если вы понимаете, что это вы ставите цели, это вы выбираете, куда вам плыть, куда вам лезть, куда вам идти, то все окей. Дальше вы свободны в выборе чего? Времени, средств, когда выехать, когда нет, что прямо сейчас делать, как подготовиться. Но если вы заложник цели, цель управляет вами. Ваш гений становится вашим демоном. Не цель служит вашему проявлению, вашей самореализации, а вы служите цели. И это всегда идти на пролом. Мы только недавно говорили, пауза, посидеть, почувствовать, быть в правде с собой. Есть вещи, которые, я говорю, все делают. Это часть процесса, и без этого никак. Но кто хочет? У вас есть возможность выбора. И я смотрю на стоящих и думаю, ну или я ошибаюсь. Или вы себя не понимаете? Я не про всех, но есть лицо, есть тело, ощущение от человека. Очень важно понимать, всегда спрашивать: я заложник своей цели? Я не могу от нее отказаться, потому что я почувствую себя... Я вложился туда уже. Слишком Я, много. Вот, вложился тогда. тогда. -то уже есть, легкая этой целью. Я и говорила, это, это демон. Гений того, становится демоном. Вообще, древние греки очень внимательно относились к идее гения и демона. Это одно и то же. Имеется в виду, что твой гений, этот муза вдохновитель ну или муз, да, вдохновитель он, с одной стороны, питает тебя, он дает тебе энергию, он, по сути, в тебя вкладывает сверх но дальше, если ты не умеешь каналировать энергию, если ты отдаешь бразды правления, он тебя измочарит, истощит и, и выкидет. Он станет, он станет и твоим демоном. Наваждение. Одержимость. Что святой, что одержимый, питаются одной и той же энергией. Но святой может каналировать это да, и управлять да, да, да, этим. Да, да, да. А одержимый? Вот На... Берег. Вот берега, идет поток, да, да, да. твердые берега. Okay. Ты можешь установить берега. Это ты решаешь. Ты. Цель всегда зовет. Вы вот должны понять, что цель, как только она появляется, это маленький Грегор языком энергетическим. Он стремится захватить все твое внимание. Она говорит, я, я, ты будешь таким, ты будешь вот, mm -hmm. вот, вот yeah, yeah. все вкусняшки. И она буквально тебя зовет. Mm -hmm. Она, естественно, и допингует. Но в какой-то момент, если вы этим не управляетесь, если вы поддаетесь на вкусняшки и перестаете оценивать условия себя в этих условиях, свое состояние и так далее, в этот момент она забирает волю и начинает себя использовать как хочет. В каком-то смысле, как ребенок, она не воплотится без тебя. Цель как раз является фантомом до определенного момента, пока ты не начал получать материальные результаты, хотя бы первые. Без создания фантома, без создания видения, картинки, здесь будет город-сад, ты не сможешь туда направиться. Ты должна сначала это хорошо увидеть. Но это одновременно может стать твоим демоном, если ты не учитываешь условия себя по отношению к этому, правильный момент, я чувствую, что нет, можно же остаться, вот это очень важно, вы могли бы обвинить меня и сказать, Наталья, ты сказала, что нельзя, нет, это был просто ответ на тенденцию в группе, демократия, хочется, не проблема, очень важно понять, что вы не неправильно сделали, вы сделали очень правильно для себя, для кого-то там светит солнце, Часть вашего ума может сказать, не повернули бы для нас светило. Не факт. Почему? Потому что если кто-то может, это не обязательно можешь ты. Потому что, возможно, у тебя просто нет этого преимущества. Вот есть люди, ты видишь их преимущество, и ты понимаешь, в какой проект ты можешь их позвать. Если вы понимаете отсутствие своего преимущества то компенсация этого преимущества должна быть благодаря людям, у которых это преимущество есть, а не у тех, к кому вы хорошо относитесь, с которыми вы привыкли себя хорошо чувствовать. Вы иначе бы не поняли, просто не поверили. А так теперь у вас есть опыт тела, что пространство говорит, не так, не тот путь, не то состояние, не с теми людьми, ну вот не, не, не, не, не, и нужно, не то время, и нужно просто провести ревизию, может быть, действительно нужно побыть в паузе, ау, достигатели, может быть, нужно побыть и переоценить возраст, да, свои преимущества, новые, которые открываются, и старые, которые ушли. Я знаю, как сложно. У нас запланирован процесс на эту тему. Там, мы все это переварим. Но когда ваш ум готов это переваривать, тогда все проходит легче. Что я не хочу, у меня не спил, у болят ноги, но я себя заставила. Вам же говорили, у кого болят ноги. Да, вон там у нас и болят ноги и не пошли. Я сразу сказала им, как побыть здесь, да, как порелаксировать. Нет ни одного агрессора вокруг вас. Даже если вы считаете, что он есть. Я знаю, где есть агрессор внутри. Самый страшный агрессор внутри. Понятно, что мы, не признавая своего агрессора, обзаводимся вокруг, а потом тыкаем пати. Называется проекция. Я не могу признать, что это внутри меня. Все сны с убеганием от кого-то – это свидетельство, как внутри есть насильник и агрессор. Дальше уже мужчинам рядом не повезло. Вы будете проецировать на них. Это должна быть высшая степень осознанности, чтобы сказать, ты не причем. У мужчин то же самое в отношении женщин. Другой человек есть достаточно сильный. Он достаточно властный. Он просто встраивается во все это, и к тебе он такой. С тобой он такой. Дай другую женщину, у которой просто нету этого. И если он ну, не стопроцентный, да, а если у него было да, просто 10, 20, ну даже 30 процентов, то он проявит там свои 70 совершенно других. альфа той же. Да, а с тобой вот он будет агрессировать. Поэтому да, насильник жив. Сколько можно? Ну как, сколько можно? Он никогда не уйдет. Это будет вечно. Нет, это будет вечно. Все части... Правильные. От маленького ребенка до крутого, взрослого, мудрого, наглого и вообще там жадного, завистливого. Вот все вообще. Доброго, чистого, святого и так далее. Нужны все. Вот если с этого постулата начать самоисследование, в этот момент уходит сразу напряжение. А, нужны все. Дальше понятно. Естественно, возникает вопрос, а что делать с вот этим ужасом? А с этим? А с этой катастрофой что делать? Для начала все равно нужны все. Каждая часть – это ресурс. Другое дело, что э, прудик мог немного заболотиться, да? поэтому пованивает. Прудик можно очищать. Речка, которая не так уж ярко или сильно бежит, она просто могла быть завалена камешками. Можно чуть-чуть разгрести. Если в океане эмоциональном огромные волны, то что? что можно сделать? Ну, построить хорошее первое – волнорез. Если ты понимаешь, что волны неизбежны, ну, таков твой берег, ну, так вот штормит. Но вы ведь понимаете, что с безопасного расстояния на шторм смотреть, как красиво захватывает, можно черпать энергию, это вам доступно, вот что важно. Что такое агрессия? Сила. Сила, которая перебродила, которую просто не выпускали, которую не давали реализоваться. Делать забратившие силе, чтобы она перестала бродить. Вместо того, чтобы сразу...